Всем привет, вы на моем канале, и добро пожаловать, друзья, в темное измерение. Это место, пожалуй, одно из тех, куда точно не стоит попадать. Ведь здесь постоянно ужасная погода, страшные монстры, духи и даже демоны. И именно в таких сложных условиях я должен выжить 100 дней в режиме хардкор. Не знаю, как я сюда попал, возможно, я оказался здесь не случайно. Во время наших с вами путешествий мы будем встречать интересные данжи, опасных существ, будем сражаться с боссами и под конец последнего дня найдем портал обратно в свой мир, и он является самым главным квестом нашего выживания. В эту сборку я собрал уйму интересных и атмосферных модов, таких как Эбуслкрафт, который является пожалуй основным модом для этого выживания ревичмент, крипипаста крафт и многое другое. Такого хардкорного и по-настоящему страшного выживания на ютубе вы еще точно не видели. Обязательно подпишись на мой канал, если ты еще этого не сделал, чтобы первым узнавать о моих новых роликах. Давайте под этим видео наберем очень много лайков для выхода новой серии. Также не забывайте писать свои комментарии по поводу новых 100 дней, я их всех просматриваю и читаю. Ну а я желаю вам приятного просмотра, поехали! Наступил мой первый день в новом мире, все вокруг казалось мне мрачным и пугающим, и первым делом я решил осмотреться. Так, ребята, походу это первый день у нас, да? Офигеть, просто посмотрите на это небо. Оно а все пасмурное. Блин, что-то как-то <laughs> уже не по себе. О, спрут! Привет, дружище. Опа. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо ребята. Тихо. Вы его видели? Это был Джефф, один из монстров популярного мода на крипипасту, который присутствует в этой сборке. Чтобы вы понимали всю опасность этого существа, скажу прямо, он является одним из самых опасных существ в этом измерении. Стоит ему только увидеть вас на открытом пространстве и все, вас уже ничто не спасет. Убивает он с одного удара, а точнее его нож, который дропается с него с одним процентом. Если бы он додумался зайти в эту пещеру, я бы умер, и мое выживание закончилось бы, не успев даже начаться. Посмотрите на эту погоду, лава, кстати. Мне бы не было так страшно, ребята, но это хардкор, тут нужно очень аккуратно и не умереть. Да, на хардкоре гораздо труднее выживать, и если меня вдруг убьют, то придется начинать все заново. Так, кстати, у нас тут есть фракция. Нет, совершенно не фракции. Вот, главный квест. Найти портал в свой мир за 100 дней. Портал в обычный мир открывается раз в 100 дней, надо найти его поскорее. Этот портал не найдено. Помимо опасных мобов, на карте также присутствуют разные задания, своего рода квесты, которые обычно можно взять у обычных NPC. И с помощью них в дальнейшем я смогу найти этот портал который вернет меня в обычный мир Майнкрафта. Так, а я думаю, что нам нужно срочно дерево добыть. Да, это наша первоначальная цель. Поэтому добываем дерево. Первостепенным моим заданием было добыча дерева для строительства своего дома. Его надо было добыть немало, поэтому я зря времени не терял. В будущем, конечно же, нам понадобится топор, чтобы рубка древесины была намного эффективнее. Добыв необходимое количество дерева, я сразу сделал себе доски, потом верстак и отправился искать себе свой первый ночлег. Что это такое? Что это такое? Главной особенностью этого мира являются так называемые ники разных видов строения, состоящие из темного и красного камня. Эти сооружения генерируются по карте случайным образом, а внутри них... Находится спавнер, который постоянно порождает каких-то монстров, а именно заблудшие души. Я не знаю кто это такие, но в любом случае, они были настроены ко мне враждебно. Торгаш Борик. О, ребят, да ладно, тут что, торговец какой-то? Как я уже и говорил в самом начале, на карте присутствуют разные NPC, и это был один из них. Он, видимо, торговал какими-то редкими и мистическими вещами из этого измерения, которое в обычном мире вряд ли можно встретить. Из его товаров мне больше всего приглянулась книжка с одним из ключевых квестов этого выживания. Судя по названию, это была локация с первым боссом, победив которого, скорее всего, я смогу узнать о местонахождении нужного мне портала между этим и нашим миром. Ну да, тут сразу... Понятно, что это необычный мир, потому что тут какие-то монстры спамятся, которые накладывают на тебя эффект, чему. А это не очень хорошо. Я бы сказал, даже вообще не хорошо. Ну все, мы можем теперь да, построить. Действительно, по моим расчетам, уже шел третий день, а мы еще не начинали даже строить себе дом. Это надо было срочно исправлять. В моих планах было соорудить очень красивый домик на дереве. Возможно, я еще сделаю небольшую ферму, а также загон для своих животных. Но тут я наткнулся на шахту, и вы даже не представляете, что я там нашел. В ней было очень много железной руды. И ее нам вполне хватит на броню, а также на весь сет инструментов. Что это такое? Я могу сломать? Статуя жителя. Эх, ну ладно, покойтесь с миром. Ну вот и приступил к строительству своего прекрасного дома. Самое сложное было для меня сделать основу, а именно полостены. Так как я решил все-таки соорудить себе домик именно на дереве, мне пришлось постоянно срубать эту густую листву. Я сделал лестницу наверх, куда буду заходить. Потом уже начал строить стены. И, конечно же, также срубать листву, которая мне постоянно мешала. еще зомби пришел, или этот? Это Непонятно. Нет, это другой зомби пришел. Ребята, у нас не зомби апокалипсис. Уходите, пожалуйста. Всему свое время. Свою первую обустройку дома я закончил под шестой день. Остальное решил сделать немного позже. Уже надо было исследовать окрестности в поисках каких-то подсказок насчет портала. Надеюсь, найду что-то интересное. Ребята, посмотрите, теперь я в железной броне. С киркой и железным мечом. Я просто пушка, ребята. Восьмой день. Я сделал небольшой перерыв от строительства. Собрал все необходимые с собой вещи и отправился искать данжи. Может быть найдем какое-то поселение. И что? Кто это такие? Хочу посоветовать вам крутой сайт Crazy Box. Его суть заключается в открытии разных коробок с офигенными призами. Боксы здесь совершенно на любой вкус. В одних вы можете выиграть некие небольшие призы, Других даже новенький компьютер, iPhone или даже приставки. Все, что вам нужно сделать для открытия своей первой бесплатной коробки, это только зарегистрироваться на этом сайте. После чего открываем свой первый бесплатный бокс. Если приз нам не понравился, мы можем продать его обратно а взамен получим свои первые 30 рублей, депозит 20% и приятный бонус. Также вы можете открыть платную коробку и выиграть то, что вам больше понравится, ну или как повезет. Если у вас нет денег на балансе, вы можете его пополнить любым удобным для вас способом. Доставка кстати по всему миру и приходит к вам в ближайшее почтовое отделение. Она стоит всего 100 рублей, а оплата сразу при заказе. Сайт проверенный, многие уже выигрывают крутые призы, так что не упусти свой шанс. Ссылка на CrazyBox в описании. Опа, там меч какой-то лежит, его можно взять. Я точно знаю. Оказывается, я нашел некий палаточный лагерь посреди леса, в котором, видимо, расположились враждебные мобы. Их было немного, но мне дико повезло, что они наносили мало урона. Скорее всего, потому что я был полностью в броне. Что, простите? В сундуке я нашел какую-то записку, и что странно, она была на другом каком-то языке. Я перевел это в переводчике и узнал следующее. Эти демоны поклоняются Великому Чагароту. Им дали задание свергнуть какого-то джазара. Скорее всего, если я его найду, то вполне возможно он поможет нам убить главного босса. Но это только мои догадки. Хоп-хоп. Была свинья, нет свиней. Ах, ладно, давайте ломать спавнер. Я потратил несколько дней только на уничтожение спавнеров монстров. Убивал кромсалту нежить, но они постоянно появлялись. Каждый день я был на грани между жизнью и смертью. И абсолютно любое сражение могло стать для меня последним. Но, как говорится, кто не рискует, тот не живет. Так что там куда далеко ушли? Давайте добудем уголь и вернемся доделывать домик. Да. Добыв уголь, я пошел продолжать строительство своего дома. Он был уже практически доделан. Оставалась только малая часть, и в нем можно будет комфортно жить. Я сделал себе наконец дверь и приступил к оформлению интересного низа. Суть в том, что домик будет стоять на земле с помощью дерева, короче деревянные столбы. Получалось по мне очень красиво, а это главное. Потом я уже занялся самим интерьером внутри дома. Поставил сундук и кроватку, после чего задел все дырки в стенах стеклом и получились такие красивые окна. Вот такой у нас красивый дом получается, реально прям такой вот, прям вот такой прикольный, можно тут еще будет мини-ферму сейчас делать, реально. Перемаливать коровку, нам нужно пшеницу, а это нам нужно вырастить, у нас все это есть, так что будем этим заниматься. На пятнадцатый день я уже приступил сажать свои семена, налил по центру воду, чтобы пшеница росла намного быстрее. Во, ребята, я фермер. Теперь у нас будет пшеница, тут еще можно сделать ферму, найти только надо будет коров, пока я ни одну вроде за серию не встречал. Да, найти коров в этом мире было проблематично, очень странно, что их здесь нет. Я скрафтил себе забор и сразу огородил им свою мини-ферму, так как здесь ходят похитители семян, ну и просто чтобы было красиво. На следующий день я принялся строить загон для своих животных. Получалось очень даже неплохо, доделать его, я подумал, можно чуть позже, а сейчас отправиться туда, где я еще не был, и найти какой-нибудь свой первый квест. Так, вот он еще заблудшая душа. Я снова встретил этих мерзких существ, мне повезло, что у меня был лук со стрелами, справиться с ними было не так уж и сложно. Опа. Так, ребята. А, а что это такое? Я нашел, по-видимому, некий данж, напоминающий заброшенный храм под землей. Спустившись вниз, я попал в лабиринт. Самое главное, в нем не запутаться. Встретил какого-то высокого скелета, а потом нашел именно то, что я давно искал. Так. Вот куда идти не понял. Я кого-то там слышу. И это не очень хорошо. И там, кстати, ребенка это редко. Знаете, в эти минуты я кое-что стал понимать, что служители тьмы, которых мы встретили в лесу, пришли сто процентов из этого храма. А еще за этой решеткой они, скорее всего, кого-то держали. И я не ошибся. За ней сидел какой-то старик, и, конечно, я его освободил от заключения. Прощай, мой друг, Хатал. Ну давайте с ним поговорим же. Можем же с ним поговорить? О, здравствуй, странник, ты пришел, чтобы меня вызволить? Да, что с тобой произошло? Из его слов я многое понял. Во-первых, его похитили эти демоны, когда он возвращался к себе в убежище. Во-вторых, Чегород отправил в это измерение не только меня, но и остальных людей и прочих существ. Именно поэтому я встречал обычных животных. Как сказал Шаган, единственный способ победить тьму – это убить чагорода. Ну и в-третьих, по словам старика, этот зверь может контролировать чужой разум, превращая любого моба в своего раба. Также я узнал, где находится логово воинов против силы тьмы. Так, ребята, у нас появилось новое задание. Кстати, квест. Первый квест. Не считая вот этого главного. Uh, квест от Шагана. Найти убежище воинов света. Шаган сказал, что только предвидитель Кагас может мне помочь. Надо найти его. Он сказал тут, недалеко за горами. А, за горами. А где? Не знаю. Так, коровки, давайте за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Так, ты не теряйся, не теряйся. Пошлите, пошлите, молодцы. Давайте, давайте. По этим кадрам, я думаю, вы поняли, что я все-таки нашел коров. И сейчас я пытался их засунуть в свой загон. Эти коровы были очень упрямы. И видимо не хотели служить мне пропитанием, но у меня это получилось, и теперь в идее я точно не буду нуждаться, хотя бы в ближайшее время. Сы молодцы, молодцы, извините у меня больше для вас ничего нету. А, будьте здесь. А, кто мне ударил? Эй, тихо, не ну, подходи ко мне. На меня напал еще один представитель крипипаста без глаз Джек. Из этого мода про него я знаю только то, что есть 10% шанс его спавна рядом с игроком во время сна. А иногда он появляется, если игрок слишком долго не спал. Это вам на заметку. Вдруг вы будете выживать на моей карте. А вот Джефф убивает с одного удара. Если мы его встретим, это будет очень плохо. Потому что шанс на выживание у нас будет равно 5%. Ребята, чисто 5%. Так... А Шаган или Шаган, неважно. Он сказал, что поселей находится за горами. Ну типа вопрос где? Это очень серьезный вопрос. Привет. Ну ладно. Опа. Там какой-то чувак стоит. Вдалеке я заметил какого-то чувака. Его звали Горнер-Хранитель. Подойдя к нему поближе, я понял, что уже прибыл на место. Очень надеюсь, что меня не будут атаковать. Опа, там кто-то... Воин Света. Ребята, это они. Это, это их сто процентов говорю вам. Да, сомнений у меня не было. Это то самое убежище воинов Света, про которое мне говорил Шаган. Судя по всему, они ко мне дружелюбные. Сейчас мне оставалось только найти их предводителя и поговорить с ним насчет портала в обычный мир. В неизведанную часть подземелья. О -о -о. Я туда не пойду. У меня жизнь дорога. Немного попротив по их базе, я наконец нашел вождя у Кага. Здравствуй, странник. Какими судьбами? Я ищу портал в обычном мире, не знаешь, где он? Предводитель воинов света мне многое поведал. Оказывается, он был один из тех, кто возводил портал до нашествия армии тьмы. Укага рассказал мне немного о Чагароте. Судя по всем рассказам, этот монстр старше нашей вселенной и намного страшнее самой смерти. Я сказал, что смогу им помочь и убить его, на что вождь мне ответил, что поможет мне, если я помогу ему». По его словам, на каком-то пустынном болоте есть храм, который охраняет чудовище по имени Шогат. Если я его убью, то только после этого Укага мне расскажет про портал. Мне ничего не оставалось делать, как просто согласиться и принять просьбу о помощи. У них я также нашел местного торговца, который продавал очень интересные вещи. Это были необычные мечи, мистическая броня, талисманы, зелья. Я даже нашел два главных квеста. Один из них был связан с самим Чагоротом. К сожалению, пока что денег у меня было недостаточно, поэтому сюда я решил зайти немного позже. Но прежде чем уйти, я решил зачаровать всю свою броню вместе с инструментами, чтобы у меня был хоть какой-нибудь шанс противостоять демонам этого измерения. Вот, значит, смотрите, ребята, я, короче, решил расширить немного дом потратил прям несколько дней чтобы добыть много дерева досок и всего прочего только нужно будет еще крышу сделать вот сейчас я вам покажу что там внутри как я там решил оборудовать в общем теперь у нас кровать здесь вот у нас куча факелов а тут можно будет еще вот такой декор сделать да дом внутри смотрелся ну уж слишком плоским поэтому я решил заделать потолок такими красивыми ступеньками. Снаружи я также стал делать, как и с внутренностью своего красивого дома. Теперь он все больше и больше получался реалистичным. Правда, это был не конец, так как мне в будущем нужно было доделать окна и крышу. Может быть, даже сделаю свой склад со всеми добытыми мною вещами из этого мира. Так, все с вами хорошо, вы тут сидите, отдыхаете, да? Окей, хорошо, нужно будет еще их размножить, а для этого нам нужно очень много пшеницы, и все у нас будет хорошо. Спасибо, что посмотрели эту серию. Не забывайте подписываться на мой канал, на мой второй канал, ссылка в описании. Оставляйте свои комментарии под этим роликом, прожмите лайк и конечно не забывайте про наш Discord сервер, там тоже много интересного. Если вы еще не видели вторую серию моих 100 дней зомби апокалипсиса, то скорее приходи по подсказке выше, чтобы ее посмотреть. Также совсем скоро я создам свой телеграм-канал, посвященный именно Майнкрафту. Там будут интересные розыгрыши, новости следующих роликов, а также прочая секретная информация. В общем, вас ждет много нового и интересного. Ну все, с вами был Артем, до скорого.